Доброго времени суток, уважаемые мои подписчики! В этом видео мы с вами рассмотрим, как удобно отвечать на комментарии на канале YouTube. Есть несколько способов. Вот один из них. Нажимаем вот на этот колокольчик. Обычно здесь выскакивают те комментарии, которые вы не ответили. Но так как у нас все прочитаны, я вам сейчас на примере покажу. Например, вот здесь. Мы можем посмотреть, что за комментарии нам написали, к какому видео он относится, и нажать на кнопочку «Ответить» и «Ответить». Давайте напишем. Спасибо большое и вам удачи. Отправляем. Вот таким способом у нас появилась страничка. Если мы хотим увидеть следующее, мы нажимаем сюда «Далее». И вот таким образом отвечаем на все наши комментарии. Также есть еще один способ, это непосредственно под видео. Да, вот мы на, под своим видео смотрим и отвечаем. например, вот, смотрите, Антонина написала, спасибо Екатерина за очень полезную информацию. Надо обязательно это использовать в своих видео. Надо. Обязательно и побольше просмотров отвечаем вот, вот такой способ да? ну и третий способ который для меня очень удобный самый удобный это мы заходим в творческую студию переходим в сообщество и вот здесь у нас появились комментарии. Да? И вот здесь все комментарии, которые у вас на канале. То есть здесь можно просмотреть и проверить, есть ли у вас неотвеченные комментарии. Желательно таких не иметь, так как это помогает раскрутке канала, так как это помогает раскрутке видео и это все считается. Поэтому не жалейте время, на комментарии отвечайте. Итак, вот таким вот способом можно спокойненько, быстренько увидеть комментарии, которые вы написали. Вот здесь видно к какому именно видео относится ваш комментарий. Все очень просто и легко. Итак, дамы и господа, в этом видео мы с вами узнали, как удобно отвечать на комментарии на канале YouTube. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо всем тем, кто досмотрел его до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечаю. Подписывайтесь на мой канал и ждите много интересных других поучительных видео. Всего доброго!